Всем привет-привет! С вами Наталья. И сегодня я хотела бы рассказать вот вам о таком моем самом любимом средстве. Ну, все средства хороши, Особенно обожаю средства для мытья посуды. Эксперт Фарма вся бесподобная. Вот э, такой тюбик я постоянно беру. И даже в запас, когда идет особенно по акции. Это из серии Эксперт Фарма. Активная крем-маска для лица два в одном Глубокое очищение и матирующий эффект. Этот тюбик значит на 100 мг. активный крем-маска для лица в зависимости от способа применения эффективно устраняет проблемы кожи склонной к появлению воспалений. В его состав входит белая глина и оксид цинка, матирует и стягивает поры. Никотинамид помогает восстановить липидный барьер, глубоко увлажняет кожу, убирает следы от постакне. Кислородный комплекс вовтемку 2 усиляет действие формулы, обеспечивая глубокое проникновение активных ингредиентов. Его можно применять как крем-маску, можно как умывалку. Вот такая бесподобная штучка. Она очень помогает. У меня, как обычно, перед такими женскими днями все лицо полностью высыпает. И вот это средство чудо меня всегда спасает. Надеюсь, для кого-то я была полезна. И кто-то тоже купит обязательно для себя такую креммаску. Всем пока-пока!